Всем привет! И с вами сегодня Вита Лобня. Сегодня я вас научу делать пумпончики. Вот у меня есть такой образец пумпончика. Вот он. Вот. И сегодня мы будем делать такой же пумпончик, только из крашеного меха. Во-первых, шкурку следует разделить на части, потому что пумпоны лучше всего делать из подгрудка, так как здесь шерсть более высокая. Вот так вот. Думаю, вам будет видно. Здесь шерсть более высокая. И обычно именно из-под грудков делают пумпоны. В одном из своих видео я уже рассказывала, как правильно резать мех. Мы берем обычный ножичек и отрезаем кусочек. Нам на пумпончик нужно будет примерно вот столько, значит, нужно наметить. Стараемся сделать более такую округлую форму кусочка, чтобы из него можно было сделать пумплан. Так, давайте отрежем их. Вот у нас получился вот такой вот кусочек меха. Ну, всем хорошо видно, вот он. Здесь я его внутри, конечно, сшивала, потому что э, шкурка неровная, и чтобы э, подгрудок у нас был целиковый, здесь сделано два скорняжных шва. Делали здесь они вручную, вот, плотными нитками. Для э, того, чтобы шить, я использую необычные нитки, так как они рвутся. У меня вот есть такая, как тоненькая веревочка, скажем так. Она толще, чем обычная нитка, и просто так вот ее руками не порвать. Тем более для изготовления помпонов, так как э, по своей сути изготовление помпона это затягивание э, вот этой вот вырезки такой некий мешочек. Ну что ж, давайте начнем. Внутрь помпона можно положить вату, чтобы он был более объемный и не сминался. Значит, я беру ниточку, отрезаю и беру, конечно, толстую достаточно иголку, чтобы она не ломалась. И завязываем узелок, обязательно узелок завязываем хороший чтобы он у нас не развязался, в случае. Так. так. мы завязали узелок. Давайте начнем делать наш помпончик. Значит. Я обязательно делаю эту нитку двойной. То есть я шью двумя вот такими плотными ниточками. И когда начинаю шить, я между этими двумя нитками провожу иголку. Вот так как бы захватываю и у меня получается еще она дополнительно завязывается зачем я это делаю? потому что я считаю, что обычного такого узелка недостаточно потому что со временем кожа может растянуться и он просто выскочит весь ваш шов разойдется будет очень обидно а так он никуда не денется можно еще немножко его закрепить сделав еще один узелок вот вот. Далее, что мы начинаем делать? Мы делаем по всему периметру кружка достаточно крупные стежки. Скажу сразу, даже достаточно хорошо выделенная кожа шьется не так просто. Поэтому все-таки хочу сказать, что скорняжное дело это больше мужская работа, чем женская Я шью крупными стежками, где-то, наверное, по пол по сантиметра где-то. Такие, чтобы можно было по этим стежкам потом стянуть нашу основу. Можно ее уже потихоньку так вот затягивать. Потому что за раз, конечно, все стягивать трудно. Как раз таки поэтому я не использую, как я уже сказала, такие вот обычные ниточки потому ну, швы еще можно ими сшить да небольшие но вот затягивать ими не получится потому что нитки рвутся и приходится заново все прошивать так мы не забываем вот здесь вот выправлять и внутрь можно уже немножко положить наполнительно в качестве наполнителя я обычно использую самую обычную вату туда утрамбовываю, Ну, чтобы помпончик имел форму. Вот так вот. И еще раз затягиваем хорошенько. Так. Ну, сдвинем прямо. Немножко дальше заняться. Берем да, ее еще не прошито для затягивания. Сейчас, И крашенька-крашенко затягиваем. Важно очень хорошо затянуть, чтобы.